Всем привет! Время осеннее потихоньку переходит к зиме. Решил я показать вам, как я делаю картофельные клетки. Начнем. Для рецепта мне понадобится соль, яичный желток. 30 грамм сливочного масла, мускатный орех, 100 граммов кукурузного крахмала, сам картофель. Я картофель буду не отваривать, я картофель сделаю под паром. Вы можете картофель отварить, но не забудьте после того, как вы слили воду, дать картофелю избавиться от лишней влаги. То есть оставьте его открыт. Сорт картофеля я взял э, богатый крахмалом, который при приготовлении хорошо разваривается. Отправляю на плиту. Да, если у вас нет э, такого агрегата, как у меня, можно воспользоваться просто толкушкой. Так, прошло полчаса, картофель мой приготовился. Значит, масло я сразу отправляю в чашку, и картофель, пока он еще теплый, я пропускаю через картофель и преску. Так, сразу добавляю мускат, присаливаю, буквально 3 грамма соли, или по вкусу, и перемешиваю. И даю массе полностью остыть. Моя картофельная масса остыла. Я вливаю сюда желток и просеиваю кукурузный крахмал. И все тщательно перемешиваю. Масса готова. И теперь приступаю к формированию клеток. Мне понадобится немного холодной воды, чтобы я смачивал руки и мог формировать клетки. Какого они должны быть размера, вы решаете сами. Клетки готовы, и я отправляю их в холодильник. Так, наши сформированные клетки мы начинаем отваривать. Воду я уже подсолил, она у меня кипит, и я ее немного затяну крахмалом. То есть, крахмал я разбавил в холодной воде и с легонца воду загущу. Делаю я это для того, чтобы мои клетки оставались стабильными. То есть, чтобы они не, не развалились у меня. Можно, конечно, делать и без этого, но на всякий случай, как говорится,. Кто предупрежден, тот вооружен. Дам крахмалу слегка вскипеть. Ну, густота примерно вот такая. Жиже, чем кисель. Не отваривайте клетки одновременно в большом количестве. Вот у меня буквально 6 штук. Для этой кастрюльки хватит их как раз. Вода закипела, я опускаю клетки и убавляю температуру. Кипеть они у меня больше не должны. Температура воды примерно должна быть между 97 градусов. И 99 градусами. И оставляю клетки на 20 минут. Я надеюсь, что камера пока покажет. Вот обратите внимание, как вода должна себя вести. То есть она не должна особо кипеть. Ну и находиться в спокойном состоянии она тоже не должна. 20 минут прошли, клетки мои готовы. Ну, один я разломлю. Чтобы вам показать. Ну, вот такие вот они. Мягкие получились и очень вкусные. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я вам желаю всего самого доброго и до новых встреч!